Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Анализ рынка на сегодня, 31 января 2023 года. Рынок находится в нейтральной зоне. Индикатор страха и жадности показывает отметку 51. За последние сутки было ликвидировано 36 тысяч трейдеров на общую сумму 106 небольших миллионов долларов. И потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте также посмотрим соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа. У нас доминируют сейчас шортовые позиции, доминация незначительная 50,11%. Индекс альт-сезона по-прежнему находится в зоне 20, индикатор показывает отметку 29 и давайте традиционно сразу к доминации. На графике доминации дневной таймфрейм у нас боковое движение, обратите внимание, перевалили через 4404 уровень Fibonacci сейчас в боковичке. Индикатор Тренд Score показывает бычью зону. Индикатор Market Cipher также находится в активном зеленом манифлоу, зеленая волна индикатора. Есть перегретость уже по классическому и стахастическому RSI. Отрисовали красный кроссовер на волне моментума. Видим красную точку, но при этом цена среднеизвешенная объемом желтая волна индикатора Viva находится внизу, поэтому рост доминации все еще вероятен к отметке 45 Стоит на это обязательно обратить внимание. При этом может потребоваться какое-нибудь короткое нисходящее движение коррекционное. Обращаю внимание на 6-часовой таймфрейм. Кривая 50 EMA сейчас двигается снизу вверх, выступает в качестве динамичного уровня поддержки, консолидируется в зоне Fibonacci 4407 и отсюда можем оттолкнуться. Обращаю ваше внимание, есть снижение по зеленому денежному потоку на 6 часах. И в целом, если обратим внимание на... Индикатор Cypher у нас волны моментума двигаются вниз. Сейчас боковиком у нас выступает условие движения волны VWAP снизу вверх. То есть моментум двигается вниз, VWAP вверх. Есть разнонаправленные движения по волнам индикатора. Соответствующие осцилляторы говорят нам о том, что они показывают разнонаправленность. И это создает именно боковую динамику. Но при этом глобально, как я уже сказал, на дневном таймфрейме у нас есть шанс все еще Порасти. Индекс доллара США все еще находится в медвежьих настроениях по индикатору Trendscore. Красная зона – активный нисходящий тренд. Обращаю ваше внимание, что нашли поддержку в зоне локального уровня золотого сечения 618 Fibonacci от нее пытаемся сейчас оттолкнуться. Все кривые 3 экспоненциальных средних скользящих на дневном таймфрейме 50, 100 и 200 двигаются сверху вниз. При этом, обращаю ваше внимание, 50-е сейчас пересекла 200-ю, больше напоминает на крест смерти. Хочу обратить ваше внимание на один из моих любимых чартов, я часто его показываю в своих обзорах, это логарифмическая кривая радуги и обратите внимание, сейчас она у нас начала пересечение самой нижней границы с зоной так называемых огненных распродаж. Обращаю ваше внимание, что подробности по данным этого индикатора, что он использует в своих расчетах, по его алгоритмам вы можете почитать на платформе Биткоин все ссылки есть в описании к этому видео. Сейчас внимательно посмотрите на этот индикатор. Всегда, когда цена в нижнюю границу так называемой зоны огненных продаж мы отскакивали и при этом отскакивали до верхней границы следующей зоны это зона у нас покупок обратите внимание и вот именно здесь мы сейчас пытаемся найти какую-то точку опоры если мы говорим о том что мы потянемся к верхней границе ближайшей логарифмической кривой то мы видим уровень отметки 26 380 если мы прорываемся как во все предыдущие медвежьи Циклы, когда мы отскакивали от самых нижних границ, мы направлялись к верхней кривой уровня покупок. И там у нас отметка практически 36 тысяч долларов, 35 800, если быть точными. Обращаю ваше внимание сейчас сразу же на график биткоина. Если мы с вами посмотрим на дневной таймфрейм, мы с вами увидим потенциальное движение по нашим отрисованным различным не только индикатором, но также и направляющим пунктирной трендовой паутины. И мы с вами можем наблюдать, что в дневном таймфрейме сейчас у нас находится в зоне перегретости. Мы находимся окончательно в максимальных практических значениях по индикатору Trendscore в бычьей зоне. Активный зеленый мунифлоу. Цена средневзвешенная вивап находится в отрицательных значениях. Поэтому попытка вытолкнуться вверх у нас вполне себе вероятно. И у нас есть намек как раз таки сейчас на пересечение 50-й экспоненциальный среднескользящий, 200-й кривой. сотую мы пересекли, а теперь можем пересечь и 200-ю. Если это произойдет, это будет так называемый золотой крест, у нас есть все шансы потянуться до ближайшего сопротивления пунктирной трендовой паутины в зону 25 -й. Если прорыв состоится, мы закрепимся выше уровня Fibonacci, то мы, скорее всего, с большей долей вероятности отправимся с вами покорять Максимальное значение в этом цикле и оно у нас находится как раз таки на глобальном FIBA 34400 с небольшим и здесь же пунктирная трендовая паутина нас скорее всего отправит в зону 35 35000, что соответствует и фундаментальным показателям логарифмической кривой радуги. Поэтому если в данном бычьем цикле состоится прорыв основных объемов в зоне 20 тысяч, то есть сейчас мы как раз-таки на них закрепились. Давайте сейчас построим объем, чтобы нам было более точно видно. По крайней мере, по боковому объему мы с вами сможем это определить. Обратите внимание, зона 20 тысяч, здесь консолидируется наибольший интерес сейчас инвесторов всех видов, как медведей, так и быков. И прорыв и закрепление выше вот этих объемов отправит нас в зону 30. То есть отметку в 36 тысяч мы сможем с вами пощупать только прорвавшись через эти объемы, закрепившись выше. При этом зона 30 тысяч у нас выступает тоже ближайшим сопротивлением. Если мы с вами посмотрим, это среднее значение вот этого периода накопления. Поэтому вероятнее всего, если рынок продолжит такую динамику, то у нас будет такая попытка. Однако обратите внимание, как у нас выглядит сейчас МАКДИ, Кривые находятся наверху есть попытка ухода в шортовую зону индикатор нам показывает сейчас что мы пытаемся отрисовать первую красную точку гистограммы также у нас есть глобальная перегретость по rsi то есть быки могут дать еще какой-то толчок rsi может еще попытаться вырваться вверх но у нас уже есть достаточно серьезное основание полагать, что пора уходить из зоны перекупленности в зону перепроданности. То есть попытка какого-то коррекционного движения вполне себе может состояться. Либо это будет некоторый флэт, но при этом индикаторы будут отрисовывать необходимую для толчка динамику. То есть будут двигаться снизу вверх, а не сверху вниз, как сейчас. В любом случае сейчас большинство трейдеров ожидает, что будет у нас со ставкой. Завтра у нас состоится решение Федеральной резервной системы по ключевой ставке 1 февраля. При этом обращаю ваше внимание, что после этого в основном инвесторы ждут, какая будет риторика от главы Федеральной резервной системы и на конференции комитета ФОМС у нас выступит Джером Пауэлл. Именно отсюда будет задан вектор рынка на следующий ближайший период также обращаю ваше внимание что одним из основных показателей за которым стоит наблюдать это в большей степени четверг число первичных заявок на получение пособий по безработице если поставки у нас 25 пунктов сейчас ожидают инвесторы то у нас ожидается увеличение числа первичных заявок по безработице также стоит обратить внимание и на сам уровень безработицы данные будут пятницу 3 февраля также ранее я своим подписчикам обещал что периодически буду рассматривать Дэш. Сегодня мы также на него посмотрим. Обратите внимание, что раньше в обзорах я говорил, где у нас является ключевой интерес со стороны медведи, который они хотели бы продавить. Здесь у нас белая направляющая этого интереса и период накопления, где Дэш достаточно длительное время удерживался. Обратите внимание, мы двигались вот в этих границах и только лишь недавно при сильном медвежьем давлении все-таки медведем удалось продавить немного ниже цену. Мы опустились до отметки в минимальных значениях сейчас, если точно посмотреть. По данным индикатора Хейконеша, обращаю ваше внимание, до отметки 30 долларов 84 цента. У меня стоит Хейконеша, поэтому цена может быть усредненная. Но при всем при этом мы оттолкнулись от направляющей сейчас, обратите внимание, и пошли в восходящее движение. Вот таким вот каналом видно индикатор, подрисовывает канал красный и синий направляющий. И сейчас двигаемся к уровню Fibonacci, почти коснулись его на отметке 63.27, максимальное значение у нас было 62 37. То есть сейчас это наибольший интерес. Также обращаю ваше внимание, что видно, что здесь основные объемы у нас скоплены. Если мы прорвемся, то это среднее значение вот этого накопления. Нам нужно прорваться через него для того, чтобы закрепиться выше и дать попытку сейчас активом отправиться вот в эту зону здесь сосредоточен следующий интерес это все у нас в зоне 95 но ну, можно сказать 90-100 долларов многие инвесторы конечно же этого ожидают и потенциал у нас такой действительно есть и вероятность у нас все еще сохраняется конечно все будет зависеть сейчас от глобальных рынков если посмотрим по индикатору market cypher Bit, у нас активный зеленый денежный поток при том что волны момент у нас сейчас находится наверху у нас конечно может быть сейчас коррекционное движение но в любом случае быки сейчас пытаются взять вверх также индикатор trendscore показывает у нас активную бычью зону, при этом мы не дошли до максимальных значений в плюс 10. Индикатор хайконеши показывает у нас хорошую дневную свечу, перекрывающую все три предыдущие, поэтому потенциал к росту все еще сохраняется. Но у нас также есть и перегретость по стахастическому и классическому RSI, стоит на это обращать, конечно же, внимание. Давайте посмотрим по другим индикаторам, что у нас происходит сейчас. MACD у нас уже немножко в перегретости, но при том, что это по кривым, если брать. Но при этом, обратите внимание, гистограмма только начинает на дневке отрисовываться. AI-сигнал у нас сейчас показывает, что мы находимся в верхней границе канала. Его видно обратите внимание зеленая белая и красная направляющие внутри вот этих зон облаков мы пытаемся прорваться через верхнюю границу и если этот прорыв состоится он сейчас является ключевым это и зона канала и верхняя граница облака и уровень фибоначчи то мы закрепимся выше 63 27 и у нас будет потенциал к росту дальнейшему. все это может происходить конечно через коррекционные движения так или иначе но у нас достаточно хорошо сейчас в целом выглядит дэш на дневном таймфрейме если посмотреть 6 часов на 6-часовом таймфрейме у нас потребуется, скорее всего, коррекция сейчас локальная. Обращаю внимание, что у нас есть снижение по гистограмме MACD, и у нас потихонечку трендовый индикатор говорит нам о том, что можем немножко скорректироваться. Если коррекция будет, то скорее всего к среднему значению этой направляющей, то есть имеется в виду канальной направляющей это где-то в зоне наверное 55 долларов. Давайте посмотрим по индикатору локальных Fibonacci. Здесь будет видно, кстати, нам сейчас подрисовывается в том числе и дивергенция уровня поддержки ближайшие 236 FIBA 57 57.40 где-то примерно 57.30 и вот именно туда мы можем скорректироваться если прорываемся то уйдем ниже это зона 56 56.13 57.30 но при этом стоит обратить внимание что хоть и коррекция может нам потребоваться но мы сейчас уперлись в нижнюю границу зоны бычьих настроений индикатора тренд trendscore если двинемся дальше что денежный поток будет продолжать активно развиваться и попытка прорыва 63 все-таки состоится. Также хотел обратить ваше внимание на Total 2, что у нас происходит с альтами сейчас. Смотрите, у нас активно развивающийся money Flow зеленый на 6-часовом таймфрейме. Локально мы ушли сейчас в коррекционное снижение, находимся в нейтральной зоне. При этом немножко, чуть-чуть корректируемся после локального нисходящего движения. И у нас, скорее всего, может состояться все-таки попытка прорыва, потому что волна. Средневзвешенный объемом желтая волна индикатора маркет Сайфер толкается снизу вверх. Также есть разворот и по Арсаю, поэтому толкнуться вверх к сопротивлению примерно 571 пункт у нас скорее всего может состояться. Если посмотреть на дневной таймфрейм, то сейчас мы в коррекции. Обратите внимание, коррекционное движение, есть дивергенция. Уперлись сейчас в поддержку 618 -х. локальных уровней золотого сечения. Все это в зоне 542, 538 пунктов скорее всего от них можем попытаться после этого оттолкнуться и продолжить движение но так или иначе перегретость у нас достаточно серьезная по альткоинам есть поэтому будьте в любом случае осторожны эйфорию нам сейчас конечно же накачивают на рынке так или иначе глубинные настроения со стороны федеральной резервной системы подтолкнули инвесторов к тому чтобы рынок отрастал я имею в виду глобальный рынок но при всем при этом у нас сохраняются риски все-таки продолжение медвежьего рынка и сейчас это все может выглядеть как бычья ловушка так или иначе берегите свой депозит обязательно соблюдайте риск и money management ну а с вами был гоша канал IndexRay, всем спасибо обязательно ставьте лайки подписывайтесь если вы еще не подписаны на youtube канал телеграм-канал и телеграм-чат и до новых встреч